Друзья, всем привет! В этом коротком видео я поделюсь с вами очень мощным лайфхаком, как собрать вебинар за один день, на который придут от 1000 до 10 тысяч человек. В чем суть? Есть определенное количество площадок, тематических пабликов, блогов и так далее по вашей теме. Они находятся в ВКонтакте, в Ютубе, в Инстаграме, на других площадках. В чем заключается основная фишка? Что, допустим, есть какой-то паблик ВКонтакте по вашей тематике. Там рекламный пост стоит порядка тысячи рублей. Вы пишите администратору и говорите, друг, давай я проведу на твоей площадке трансляцию, заплачу тебе не тысячу рублей, а, например, x2, x3, да, 2, 3 там, или даже 5000 рублей. Вот, ты ничем не рискуешь, мы просто проведем трансляцию, она будет длиться один час в твоем паблике, и ты потом ее можешь сразу удалить. Вот за это мы тебе платим просто больше денег. Зачастую это предложение вводит администраторов каналов в какое-то определенное замешательство, они пытаются найти подвох и не понимают, почему заплатить за это гораздо больше денег, вот, и почему это стоит вообще делать. Вы, соответственно, говорите, что по сути это то же самое, что рекламный пост. Рекламный пост там 24 часа находится в ленте. Ваша трансляция пройдет всего в рамках одного часа. Зачастую администраторы соглашаются, и это дает нам возможность запустить трансляцию на других каналах. Соответственно, там мы можем собрать очень большое количество аудитории. И в чем самая главная фишка, что мы можем договориться одновременно с несколькими площадками, там до трех, до пяти площадок даже, и запуститься параллельно на всех вот этих вот пабликах, там блогах и так далее. За счет этого нам удается охватить очень большое количество людей. Соответственно, эта механика появилась исходя из того, что администраторы различных пабликов, различных блогов, они не знают, как оценить правильно вот эту вот механику с трансляцией. То есть они не понимают, что трансляция – это гораздо более мощный инструмент по сравнению с постом. Потому что если вы даете пост, через этот пост люди регистрируются к вам на вебинар, проходит какое-то количество времени, там очень много теряется различных конверсий, вот, то в итоге вы получаете дорогого лида. А если же вы запускаетесь в ВКонтакте, например, в каком-то паблике, и запускаетесь именно от лица этого паблика, я расскажу более подробно, как это сделать, вот, то а, всем участникам паблика приходит уведомление, что началась трансляция, и люди очень быстро к этой трансляции подключаются. То есть если мы берем паблик, например, хотя бы на 100-200 на тысяч, то вы без проблем можете рассчитывать на то, что хотя бы 500 тысяч человек с него подключится. Если мы запускаем эту трансляцию сразу на 3 или на 5 каких-то площадок, то вы без проблем соберете там от двух до пяти тысяч человек. Всего лишь за символическую стоимость там, вы потратите, может быть, 10-20 тысяч рублей. Если бы вы генерировали этот трафик э, с помощью платной рекламы, с помощью таких стандартных традиционных методов, то вы потратили гораздо больше денег. Итак, для кого эта механика будет полезна? Она, в первую очередь, будет полезна для маркетологов, которые организовывают вебинары. Она будет полезна для тех, кто только планирует запустить свою онлайн-школу. Да? То есть вы еще не готовы инвестировать очень много денег, хотите просто протестировать свою идею, протестировать свой продукт и сделать это довольно быстро с очень ограниченным количеством ресурсов. Это владельцы онлайн-школ, да, которые хотят открыть для себя новый источник лидогенерации, привлечения людей и в целом увеличить охват увеличить узнавание в своей школы, потому что этот инструмент, в частности, выполняет эту функцию очень хорошо. И для репетиторов, это в первую очередь репетиторы каких-нибудь иностранных языков, репетиторы, возможно, по музыке и так далее, тоже, которые хотят просто провести небольшую трансляцию, понравиться там, определенному количеству людей, сгенерировать себе некоторое количество учеников и заниматься с ними дальше. И сейчас у меня есть отличное предложение. То есть Я вам коротко озвучил эту механику, но я записал очень подробное пошаговое видео, где рассказываю все тонкости, как эту механику правильно и эффективно реализовать, то есть что будет внутри. Мы полностью пошагово опишем эту механику, да, то есть каждый ее пункт, каждый ее этап. Я вам дам полную инструкцию по технической настройке, то есть как технически реализовать эту, этот вебинар, да? Как запуститься сразу на несколько пабликов? Как сделать так, чтобы трансляция не упала? Как правильно настроить эфир? И все вот эти вещи я вам полностью дам пошаговую инструкцию. Плюс я вам расскажу те фишки, те лайфхаки, как мы можем покупать места на трансляцию, то есть как нам договариваться с пабликами, с блогерами там, и так далее, чтобы запустить трансляцию на их площадке. Здесь есть тоже очень много уже наработок у меня, которыми я готов с вами поделиться. Плюс правила формирования оффера для эфира – это очень важный момент, потому что вот представьте, мы собираем с вами вебинар на несколько тысяч человек. Наша задача – как можно больше людей – привлечь либо в нашу воронку, либо закрыть на покупку нашего продукта, либо же хотя бы на заявку, да. И вот здесь есть очень много тоже там подводных камней, которых, о которых мы с вами поговорим. И все это дело сводится к тому, что нам нужно правильно сформировать наше предложение и правильно его донести до зрителей. И, соответственно, в последнюю очередь мы разберем с вами создание мини-воронки для работы с теми рядами. То есть мы провели с вами трансляцию, кому-то мы понравились, кто-то заинтересовался, дальше мы их запускаем в нашу мини-воронку и буквально через несколько дней они становятся нашими клиентами. Вот. В рамках там самого лучшего нашего кейса, который мы отработали по этой механике, мы вложили 12 тысяч рублей во все, в организацию всего этого дела. И, соответственно, заработали порядка 180 тысяч рублей в рамках буквально 2-3 дней. То есть сделали продаж на 180 тысяч рублей. Что самое интересное, всего один человек может это все организовать. То есть вам не нужен трафик-менеджер, вам не нужен какой-то маркетолог, вам не нужен какой-то человек, который будет техническую настройку делать. Вы все можете сделать самостоятельно. И этот инструмент очень крутой для тех, кто только начинает. Поэтому я с ним, я им делюсь. На каких условиях? Цена вопроса. Цена вопроса символическая. Всего лишь 9 долларов, потому что просто эта информация на ну, рука не поднимется, делиться с вами э, бесплатно, отдавать ее в широкие массы. Ее получат только те, кто действительно понимает крутость этого инструмента, кто действительно готов купить его, попробовать и разобраться в вопросе. Соответственно, 9 долларов – это стоимость 10-15 лидов зачастую с платной рекламы, там, с контекстной рекламы, с таргетинговой рекламы и так далее. Вот, вы, вы за эти деньги можете получить всего 10-15 лидов, а с помощью этой механики вы поймете, как привлечь несколько тысяч человек на ваш вебинар, и, по сути, эту механику можно проводить ну, с очень высокой регулярностью, то есть чуть ли не несколько раз в неделю. Поэтому э, решайте, я думаю, что эта механика вам будет очень полезна, она вам понравится, ссылка для покупки будет рядом с этим видео.